Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуванян. Сегодня я хочу рассказать вам немножко о нашем фонде взаимопомощи World Money. Все вы прекрасно знаете, что я зарабатываю только в одном фонде. Наш фонд – это инвестиционный MLM-проект. Основатель и руководитель нашего фонда – это Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Наш фонд стартовал 7 декабря 2019 года и на сегодняшний день – мы уже работаем год и два месяца, и, причем успешно развиваемся. И сегодня я хочу вам показать, ребята, одну площадку, которая вам принесет колоссальные доходы. Давайте я перейду на слайд именно кабинета. Вот так выглядит кабинет. Регистрация у нас довольно-таки простая. При регистрации указываете свой логин, прописываете почту. Почта должна быть Яндекс или Гугл. На другие почты письма не приходят. Делаете себе пароль и указываете в обязательном порядке свой номер телефона. Также, ребята... Нажимаете, когда выставляете галочку Вы согласны, и перед вами открывается оферта. Это пользовательское соглашение. Я вам советую прочесть от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. Ну, вот так вот и после регистрации заходите на свою почту и подтверждаете регистрацию через вашу почту. После этого сайт перегружается, и вы оказываетесь вот в таком вот кабинете. С чего в первую очередь нужно начать? В первую очередь нужно, конечно, загрузить свой аватар. Аватар вот у нас очень просто загружается. Выбираете фотографию на своем компьютере, и как только приходит вот сюда вот код от вашей фотографии, вы нажимаете кнопочку «Загрузить». Следующий – это прописывайте в обязательном порядке Skype или Telegram. Телефон при регистрации у вас в обязательном порядке прописан. Вот. Для чего это нужно? Ребята, вы же будете работать, развивать свой бизнес. И вашим партнерам нужна в обязательном порядке связь с вами, как со спонсором. У нас бизнес полностью управляемый, и вы в этом убедитесь, для чего нужна связь с вашими партнерами. Но в этом разделе, конечно, в обязательном порядке пропишите ваши кошельки. Мы Вывод у нас денежных средств, перевод между партнерами и партнерами регистрация у нас подтверждается через ваши почты. В этом разделе обязательно пропишите свои кошельки. Вывод у нас на Perfect Money и Pair кошелек. А вот пополнение у нас подключена касса Free. И через эту кассу вы можете пополнить с любой платежной системы: Адво, Perfect Money, Яндекс Деньги, Kiwi кошелек, даже с карточек Сбербанка. Но я вам просто советую, если вы будете пополнять, свяжитесь со мной, свяжитесь с нашим администрацией, мы поможем вам. Пополнить кабинет без комиссии. Вы переводите на карточку или на платежную систему администрации мне или еще вышестоящему моему спонсору Лены, а мы переводим вам на внутренним переводом на кабинет. Это у нас это постоянно, ежедневно мы пользуемся этой, этим внутренним переводом. Ну и, на, ребята... В разделе «Финансы» у вас там будет отображаться, сколько вы заработали, сколько у вас сейчас в кабинете и сколько вы, на какую сумму вы пополняли. А также будут отображаться с правой стороны ваши все транзакции. Я не буду хвалиться, ребята, сами прекрасно знаете по моим роликам. На сегодняшний день я уже заработала и вывела более 2,5 миллионов рублей. Вы спросите, как я это сделала? Ребята, да очень просто. Я ничего такого не делала e cool. Я просто дублирую все действия своего спонсора. Спонсор развивает свои странички, развивает свои YouTube-каналы. У меня точно также развиваются мои странички. У меня подключены платные сервисы, я пользуюсь, делаю рекламу на платных ресурсах, развиваю свои три YouTube-канала. Также я самое главное, это, ребята, это Skype, общение, голос сам ни один инструмент запомните онлайн инструмент для развития бизнеса который у нас ну, очень много сейчас компаний проектов которые именно предлагают инструменты Да, инструменты это хорошо но ни один инструмент не заменит вашего человеческого голоса запомните люди идут на людей человек идет на человека на ваш голос и только практикуйте, именно нарабатывайте опыт, разговор через демонстрацию экрана, делать презентации, рассказывать. Еще советую вам очень хороший отдельный совет, как мне тоже дал мой спонсор. Никогда не показывайте свои деньги. Деньги любят тишину, поэтому продолжаем дальше. У нас, значит, есть две инвестиции, и это по инвестициям это будет отдельный ролик. Но а я вам сейчас расскажу, что у нас есть. У нас, значит, есть 7 MLM-площадок, причем с шикарными доходами, ребята. Сегодня я хочу вам показать и рассказать именно об одной площадке, которая вам принесет, очень большие доходы. Работая на этой площадке Golden Ring, вы будете пассивный доход получать с двух площадок. Это площадка PD и площадка World Money. Почему я хочу... Именно вам рассказать об этой площадке. Ребята, я... просто на этой площадке у нас крутятся огромные деньги, огромные миллионы. Ведь люди пришли... Зачем в интернет? Люди пришли за деньгами. И поэтому нужно... Я даю информацию тем людям которым действительно нужны деньги. А те люди, которые э, свято верят в заработки без вложений, э, проповедуют э, за, э, заработки без приглашений, ребята, отключите, пожалуйста, ролик и не смотрите дальше. Не делайте мне нервы. А те люди, которые светлые, ребята, я вам сейчас покажу и расскажу маркетинг этой площадки. Вы сами потом убедитесь о том, что это... Именно очень большие деньги. Что я хочу сказать, что у нас на развитие фонда администрация не берет ни одной копейки с партнером. На свои заработанные деньги он содержит порядки сайт он оплачивает домены, он оплачивает сервера, он платит зарплату программистов. Ребята, у нас не один программист, у нас работает целая бригада программистов, которые... Каждый программист отвечает за свой участок на сайте. У нас нет никогда никаких профилактических дней. У нас если и добавляются какие-то обновления, то мы этого даже не замечаем» еще хочу сказать то, что вывод у нас денежных средств, ребята, ежедневно для вывода у нас нет никаких ни профилактических дней, ни, совершенно нет ни, ни праздничных, ни выходных. Каждый день у нас вывод денежных средств. Пожалуйста, нет ни ограничений ни в заработке, ни вывода дней. Заработали вы за, за один день, за два, за, за, за три, за месяц заработали миллион, пожалуйста, ставьте на вывод этот миллион и выводите. Нет никаких ограничений. Ну и вот смотрите, ребята, конечно, вы сейчас скажете, что ты, Ольга, можешь сказать нам нового о семиместной матрице. Ребята, Обратите внимание, это всего лишь два рабочих стола, а это полностью стол у нас зарплатный, выплаты идут. Вот смотрите, да, вход 20 тысяч, но у нас здесь можно делать сборники. У нас работают у меня тоже так же люди, сложились две подруги, купили на Один аккаунт и работают по одной реферальной ссылке вдвоем. Другие работают втроем. Другие у меня работают четвером по одной реферальной ссылке. Но, ребята, не такая же это огромная сумма, чтобы начать шикарный бизнес. Ведь вы здесь будете зарабатывать миллионы. А я обращаюсь к лидерам, которые имеют свои команды. Ребята, посмотрите еще раз маркетинг. Добавьтесь ко мне в скайп, и я через демонстрацию экрана вам покажу и расскажу, донесу, если вы не поняли маркетинга. Покажу, как, научу, как расставлять людей чтобы и люди ваши зарабатывали ведь это нет такого в интернете нет и не было и не будет именно а, такого маркетинга вот давайте с вами сейчас разберем у нас всегда вы наверху а под вами ваши партнеры и приходит к вам первый партнер становится в это плечо сюда выставляете бронь именно вот сюда под первого партнера во второй партнер, когда будет становиться, вы звоните своему спонсору. И по броне спонсора ваш реинвест идет именно к вам, сюда, в это плечо. Да потому что у нас предусмотрен реинвест этого стола именно в этот стол. И вы уже закрыли место своим реинвестом одно. Выставите сюда под второго бронь, третий а это у первого будет реинвестное место. И вы ставите вот сюда ему, этому первому партнеру, реинвест. И что произойдет? И вы получите 20 тысяч на баланс для вывода. Вы уже с третьего партнера вернули свои 20 тысяч. Это не обязательно ваше личное приглашенное. Это может быть партнеры второго, первого партнера, второй и третий. Это может быть третий партнер второго. Это может быть партнер именно вашего спонсора или же партнер вышестоящего спонсора может прилететь к вам реинвестом. Ребята, здесь работаем мы, на этой площадке у нас три команды перемешаны, поэтому у нас и движение очень большое, и да, такое, ну, очень крутое движение. Дальше что будет происходить? Вам четвертый и пятый партнер вам делают двойную выгоду – они дают 40 тысяч переход во второй блок. И плюс закрывают ваше реинвестное место. Они закрывают плечи вам. Вы сюда поставьте, выставите бронь и поставьте сюда, пусть станет сюда шестой. А у четвертого это будет реинвестное место. И что дальше? Опять 20 тысяч на баланс для вывода. Вот и скажите, где вы видели в интернете, чтобы с одного семиместного стола получать две выплаты. Дальше вы идут ваши клоны, ваши, вернее, реинвесты ваши, реинвесты ваших партнеров идут за вами. И плюс ваши партнеры, опять третий партнер остал, и выставили вы реинвест сюда первому партнеру. И опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. А четвертый и пятый партнер вам дают опять двойную выгоду. Плюс... 20 тысяч с реинвеста первого, 40 тысяч 4 четвертого и 40 тысяч. 100 тысяч у вас активируется автоматом стол выплат. Дальше вы что делаете? Вы выставили бро, поставили бро вот сюда, под четвертого поставили шестого, человек станет, а у четвертого это реинвестное место. И вы опять получили 20 тысяч на баланс для вывода, потому что это ваше плечо. Ребята, Разберитесь в маркетинге, посмотрите, ведь это же настолько денежный маркетинг, а дальше что будет происходить, а дальше будет происходить первый партнер, второй, это реинвест, идет ваш вот сюда, вот в это плечо, третий, когда становится, а первому выставляете сюда, в это, и получаете 80 тысяч на баланс для вывода, а 20 тысяч идет, распределяется, 10 клонов идет на первый стол World Money, Один за 5 тысяч на, на World Money и 50 клонов летят на площадку ПД. Вы еще себе делаете пассивный доход, а вот четвертый приносит 100 тысяч на баланс для вывода, а пятый 100 тысяч на баланс для вывода, а это уже у вас, вот она идет, реинвестное место. И вы шестого поставили, а это у четвертого э, будет реинвест сюда, в это э, реинвестное место. И вы опять получили 100 тысяч на баланс. для бизнеса. И вы будете постоянно здесь крутиться, постоянно получать эти деньги. Разберитесь, ребята, приводите свои команды, мы, мы поможем вам разобраться и с маркетингом. Будем полностью помогать, будем вместе работать. Ну, на этом я с вами прощаюсь. А с вами была Ольга Арзуманян. Я жду вас в своей команде. Лидера, который придет с большой команды, я готова проплатить сама.